Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, какой возраст, э, доченьки. Здравствуйте. А, Мария, Анатолий. А, Сашенька, нам исполнился год. Год? И один месяц. И один месяц. Да. Расскажите, пожалуйста, как давно вы пришли в бассейн? А, занимаемся мы в общей сложности уже два месяца. Два месяца? Когда давно вы плаваете? Вы пришли, плавали Начали. сразу хорошо. У вас был уже опыт плавания до этого бассейна? Да, у нас было плавание, но не супер профессиональный. Мы регулярно занимались, делали погружение двух с половиной месяцев. Uh -huh. Просто ныряние. Ну, ныряли бы прекрасно, хорошо сразу, и по э, темпераменту и сложности э, э, занятия, с которыми мы пришли, можно было понять, что вы готовы на все. На, на любые, на любые ну, курсы. Как быстро вы освоили, напомните? Я помню, но вы напомните еще раз. Как быстро освоили курс э, Нема? Ну, с третьего раза. Да? да даже я, я все говорю, что со второго. Ну, да, со второго, второго да, как-то, да. да. А с третьего мама пошла уже сама. Она стала, схватила, у нее очень хорошая координация. То есть все усилия, которые вы прикладывали с рождения, они всегда не пропадают даром, и были очевидно наглядны. Поэтому... И она, конечно, девочка строгая, разговаривает много, ругается много на занятия, но сейчас у меня нас настроение хорошее, несмотря на что очень серьезную тренировку. Рада за вас. Расскажите, что было сложного, вот впечатление по сложности, что у вас было сложного, вам сложно, как ну, маме? сложно было, наверное, просто, знаете, это я считаю, что у мамы должны быть немножечко... Э жесткость в характере, немножечко выдержать вот этот самый первый момент, когда ребенка выкладывают на воду и тебе кажется, как будто он захлебывается, на самом деле он должен понять, что таким образом он будет дышать, если расслабиться лежа на спине, но выглядит это пугающе. пугающе, ну буквально первый раз, вот, пожалуй, вот этот момент был сложный, и то я бы не сказала, что Да, это, это у всех между прочим, на глазах, что они, кажется, что они Конечно, очень они много, много пьют воды, топят. но это, это, это такая блокировка дыхания, вот, специфическая, почему они переходят на другой режим жизнедеятельности, другой совершенно, поэтому все это необычно, вот эта необычность, Пугает всех. Да, это скорее необычно. Необычно. Ну, потому что они, они подпивают воды, конечно, есть процент. Но это не, не, не в том моменте, когда мы смотрим, и вот это все, все происходит. Я вами горжусь, вы умнички. Да. Уже. Плаваем, растем и гордимся дальше вами. Вот, спасибо вам большое. Да, счастливо. Спасибо. До новых встреч, пока.